Сейчас идет выкопка ели однолетки. Ну вот в принципе она вот такая у нас. Берем, меряем. Ну, если по стволу, как от первого корня, то 5 сантиметров. Ну здесь хвои, конечно, вот от ствола 3 сантиметра. Корень, конечно же, больше в два раза. Если взять вот. Все видно, да? Но ну, возьмем самый такой маленький. Вот. от стволик. Вот. Но главное дело в том, что у каждой есть почка. Вот почка, видите? Даже вот у маленькой, большой. У некоторых две почки, вот. У некоторых уже, да, две почки идет. Ель хорошая. Началась выкопка у нас. ее очень трудно, если честно. близки друг к другу. Поэтому собирать приходится. Ель также находится на нашем сайте. Ей, это ель колючая однолетка. Можно ее в прикоп положить. Можно рассадить. Ничего страшного с ней не будет. Корень у нее очень хороший. И не смотрите, что она маленькая. Она действительно пойдет на следующий год весной. У вас уже из каждой почки пойдет хороший побег. Кто хочет больше, пожалуйста, у нас есть двухлетка, трехлетка, четырехлетка и пятилетка. Видео все есть в плейлисте сезон двадцатого года. Вот такие пучки, вот такая корневая у ней, можете видеть. Сейчас это скорее будем упаковывать. Ну здесь примерно 50 штук, сейчас пересчитаем, ну кладем мы с довеском, поэтому еще есть лючая голубая, синица, однолетка.